Алгоритм работы цифрового фотореле FR16T. Есть два режима. Первый. Как обычное фотороле, то есть вечером, когда солнце зашло, подало питание на источники освещения, а утром, когда солнце вышло, отключило питание от источника освещения. Причем регулировка и индикация уровня освещенности включения и выключения источников освещения цифровая, то есть очень точная. Второй режим работы. Фотореле FR16T. Энергосберегающий. Когда Солнце садится, Фотореле подает питание на источники освещения. Они работают заданное вами время. Затем Фотореле обесточивает источники освещения и подает питание только на следующий вечер, когда стемнеет. Сейчас на графиках покажу, сколько можно сэкономить энергоресурсов в год. На графике синей кривой обозначено время захода солнца, а красной время восхода. Между ними это время работы источников освещения при управлении обычным фотореле. В год это примерно 3600-4000 часов работы источников освещения, в зависимости от установки порога срабатывания фотореле. Если освещение вам не нужно, к примеру, после 23.00, то прибор отключит его автоматически и включит на следующий день, когда стемнеет. Для этого надо правильно настроить таймер на отключение. И за год это около 2300 часов экономии энергоресурсов. Единственное неудобство. На графике видно, что время работы источника освещения в зависимости от времени года разное. И поэтому фотореле придется подстраивать. Это несложно. И как это сделать я расскажу в программировании FR16T. Также есть сухой перекидной контакт, то есть есть возможность подключать нагрузку, напряжения которой от 5 до 380 вольт. Более подробно эту тему раскрою в подключении фото реле FR16T.